Привет, друзья, меня зовут Назар Давыдов, человек, которого вам нужен, особенно в Турции. А вчера вот такую же бы я мог, она была в наличии в Анталии, я мог бы ее взять. Ну, вот уже как бы странно. Я, вот этот же самый предмет я вчера купил по... Вот пока мы ходили, встретили а наших соотечественников. Сейчас попробуем выяснить, что они здесь приобретают. Я нахожусь в Алане, возле магазина Кочташ. И пришел сюда не один, пришел с своим другом. И счастливым покупателем недвижимости в Алании теперь мы э, подбираем ему помимо всего остального еще маленькие детали но он уже при сам поднаторел и знает не поднаслышки что и где и как продается поэтому давайте э, походим с ним понаблюдаем что кирилл будет приобретать это кирилл здравствуй здравствуйте здравствуй. Э, кирилл э, я тебя уже представил своим зрителям друзьям э, скажи пожалуйста что мы сегодня здесь будем смотреть приобретать и вообще какими э, интересными вещами ты могу поделиться своими зрителями ну, собственно, кач... Качташ – это магазин наподобие нашинских Леруа Мерленов и Касторам. Вот. Может быть, чуть-чуть поменьше, но это, возможно, аланийский вариант его. Вот. Хотя вот я вчера в Анталии был в Качташе, и там он достаточно огромный собственно здесь можно купить инструмент все там какие-то ну вот все, все то же самое приблизительно что в, в наших леруа мерленах в данный момент я хочу докупить себе еще один коврик э, если он здесь есть в наличии потому что я вчера в анталии себе один такой взял хорошо ну что тогда будем за тобой наблюдать если можно и пойдем посмотрим что там внутри Дело электрики, вот такая лампа 99 лир то есть почти 100 стола 139 очень много всяких акций кирилл из москвы приехал и приобрел здесь недвижимость поэтому вот сейчас будем у тебя все спрашивать что сколько стоит ну некоторые вещи мне показали здесь дорогими мне кажется Лераль по мерлен немножко подешевле цен хотя я могу ошибаться вот в мангал почти 200 лир такого посерьезнее 699, 999 и ну короче, 1000 лир такой вот мангалище, 699 лир такой на колесиках, такая мангальная история, 1000 почти 500 такой вот добротный мангальный шкаф. Лир за 20 вот этот вот ящик одноразовый, вот, совсем маленький, но зато вытащили раз и все светильники какие хочешь он 349 169 299 вот такая вот люстрочка 79,980 лет такой диск стоит 169 лет ну и такие совсем уж простенькие он 100 лир если вот такую люстру приобрел ее можно также приобрести то есть, они закончились здесь, это образец только выставочный остался. Вот, они его не продают. Но мне э, милая девушка, работница магазина оформила через интернет заказ и, правда, долгая доставка достаточно э, где-то там в течение 10-12 дней они привезут мне ее прямо домой. Ну здесь дополнительно за доставку они э, возьмут 15 лир. То есть 349 лир и 15 да, а вчера вот такую же бы я мог она была в наличии в анталии я мог бы ее взять ну вот уже как бы так получилось. ну электрические всевозможные фонарики стоили 129 лир сейчас 100 лир 89 лир бачки он тоже и квадратные и круглые какие хотите здесь вот тачки на которых обычно ходят с которыми ходят в магазин за покупками рынок 2000 лир вот такая вот кухня в сборе а по отдельности он 289 лир вытяжка и шкаф 639 лир 649 лир шкаф все это вместе в сборе 2669 лир жаровая поверхность 1299 с вытяжкой кухонный набор 1149 лир 899 лир. Чайник. 369. такой чайник. Это турецкий вариант. Сюда наливается кипяток. Сюда заваривать можно. И потом на пару он держится. То страница 200 лир, 149 лир, 219 лир, 199, 109. 109 такая жаровая. Есть пылесосы 164 лиры, 179, 239, 1029. Была скидка, 279 стоили, сейчас 224. Вот вытяжка вместе с плитой газовой 2249. Это 1149. 2449. Такая вот Бека, это турецкая фирма, считается хорошая. 2599 лир. Большое количество таких полотенец. Кстати, полотенца, чтобы вы знали, вот такое вот полотенце стоит 37 лир, мебель 2300 лир, такой вот замечательный гарнитур, простенький, но со вкусом 600, 569, 629, 719, 1249, 1600 такой вот стол, вот такое вот кресло 800 лир, то есть. Можно на нем геймерскими штучками заниматься и сидеть играть. он ходят работники. И работники нами делают замечание, что нельзя снимать можно. Вот, пожалуйста, еще очередной работник. Что-то там проверяет. Вот такой как купил. Вот такой комплект. Странно. Это же самый предмет я вчера купил по. 199 Сегодня у него уже немножко другая акция. Сегодня уже 270 лет. Вот да, это вот именно то, что я купил вчера. Вот только, такие вот руководители. Ой, в смысле, за 199 Теперь время. акции Акция кончилась. Акция, видать, закончилась. Сколько? 26 лир. 27 такие 20, да, да, да, 27. А в магазине, где все зафиксировано на одной цене, сколько стоит? 5, лир, 5 капуста, лир как мы любим да как мы любим то есть сэкономить можно как вы понимаете очень даже серьезно так ну тут всякая фурнитура дверные ручки 61 лира 42 вижу ну я думаю что такие тонкости вам могут ну, к примеру замок я здесь у меня сломался замок так покажи чувствую, вот он что-то где то вот, вот вот вообще от 29 до 34 лир так, сейфы, но ну, это уже другая история. Вот 1399, 1299, 1100 почти, 959 и совсем маленькие 749. Здесь. Вот, кстати, можете обратить внимание, как люди сейчас зимой у нас тут ходят. Видишь, видите, и не холодные. Вот так вот. Ну тут всякие краски. 12 лир порошки. Я, честно говоря, сейчас не буду на них останавливаться, потому что это узкоспецифично. Но э, самое главное, что здесь огромный выбор. Вы приходите и можете сразу в одном месте найти все, что вам нужно. Э, Кочта, что сеть магазинов по всей Турции, и они есть практически в каждом городе и пользуются популярностью. Вот, инструменты, ну, такие самые бытовые вот Молотки 69 лир, 74 вот, Резаки около 8 лир и выше. Что еще тут? Ты что-нибудь отсюда покупал? Или? Нет, я покупал на оптовке за 2 лиры. Резак точно такой же, который, в общем-то, ничуть не хуже. Так что перед выбором обязательно посетите несколько магазинов. Здесь плюс то, что выбор большой, минус, то, что цены не дешевые. Ключ. 10 на 11 достаточно популярный, 17 лир стоит. Здесь ключи не дешевые, равно как и всевозможные э, инструменты. Он, плоскогубцы 50 лир, отвертка 12 лир, попроще 9, точнее поменьше, 3299. У нас вот этот вот бренд продается то ли в Леромерлине, то ли в Костораме, по-моему, вот. и стоит там это, по-моему, значительно, и ну, незначительно, но дешевле точно. А вот здесь, смотрите, такие есть замечательные ковролины. То есть Вот пока мы ходили, Хотели встретили наших соотечественников. По Сейчас попробуем выяснить, что они здесь приобретают. Что вы приобретаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приобретаем квартиры квартира нам нужен провёрт. Ага. Ну и так по мелочке смотрим. А вы здесь приобрели квартиру, теперь живете? Да, да? Откуда да. приехали? Челябинск. челябинск Как вам здесь в Алании? Ну, нам очень нравится. А, может, посоветуйте какие-нибудь еще магазины? Где вы еще делали закупки? Ну, вы знаете, вот сколько мы уже смотрим, вот здесь вот как бы самые такие оптимальные цены. Как вы зовут? Э, Светлана. Светлана, очень приятно. Mm -hmm. Удачи вам и хороших покупок. Mm -hmm. все большое. хорошего. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот видите, здесь, походив, можно получить еще массу полезной информации, которая вам поможет э, выбрать э, тот или иной предмет. Вот, например, э, Кирилл уже что-то тут присмотрел. Что ты присмотрел Я пытаюсь найти такой же коврик, как я купил вчера в Анталии. Вот, ну что-то не могу понять. Нашли? Сколько это стоит? Это 59 лир стоит. Ну, здесь, в отличие от Анталии, если они были выложены на центральный проход и большой ценник стоял, то здесь они где-то на верхних полках лежали, и пришлось именно спрашивать продавца, чтобы он притащил лестницу, достал оттуда и учил мне ее. Вот, если бы я не знал, что такое есть, то естественно я бы без него ушел. Вот теперь с помощью телефона мы э, говорим код и в принципе все, покупка сделана. Какие советы, выводы? Выводы простые, надо иметь побольше информации. Друзья, спасибо большое за то, что досмотрели этот обзор магазина Коч Таш, который находится в Балане. Э, ссылка на местонахождение будет в описании к этому видео. Есть у меня каталог недвижимости, если вас интересует, тоже проходите. Ну и ставьте лайки или дизлайки. В любом случае, очень хотелось бы услышать от вас обратную связь. Спасибо еще раз кириллу спасибо всем вам и хороших вам выходных, будней и вообще всего, что вы будете делать. Я желаю, чтобы оно у вас получалось на все 150 тысяч процентов. Диндон Дейм, Асаляма, Гайдо, Гелегиле. Ну наконец-то, сначала, друзья. Пока. Привет, друзья. Для меня наведи. Она уже работает. Да, да? Она работает.